Ударными темпами долетел до первого уровня боевого пропуска, чтобы поскорее открыть новый пистолет-пулемет с необычным названием «Лэпы». Пробежавшись по его обвесам, я понял, что собрать его правильно та еще задачка, ибо здесь какое-то невероятное количество нетипичных модулей. Это не вида, и не с такими вещами разбирались. Здорово, мужские мужчины! Поправьте меня, если я ошибаюсь, но вроде как данный стволешник прилетел к нам прямиком из колды колдвара, и даже вроде как эта ппшка неплохо себя показывала в первом варзоне. Конечно же, в мобильную колду нет смысла, добавлять оружие, которое будут показывать слабые результаты. И забегая немного вперед, хочу сказать, что лапа достаточно приятное и сильное оружие, но не имбовуе. Еще я понял, что девиз грамотной сборки на новое оружие звучит как «не навреди». Ибо если заглянуть только в раздел со стволами, уже можно прикурить от такого разнообразия вариаций. Начнем, как всегда, с визуального осмотра. Целик, ну просто жара. В колдене, наверное, это одна из самых худших прицельных секций. Когда ты стреляешь по чувакам, которые находятся прямо, это еще как бы ок, нормально. Но вот стоит их трекать по сторонам, как примерно возникает вот такая, короче, картина. Ёбаный рот этого казино! Серьезно, я не шучу, мне на сотике было не так весело играть с таким приколом. Но это мое мнение, господа, с прицельной секцией мы еще разберемся, так как вариации сборки ну просто хренища. Следующий примечательный факт, это потрясающая скорость перемещения в прицеле. Модулями можно накрутить ее до таких пределов, что просто мама не горюй. Так как же нам не навредить данной ПП-шке? Короче, давайте я вам покажу модуль, который в принципе можно назвать базой, и уже на этой базе можно выстраивать неплохие вариации. Значит так, я сразу отказался от всяких задних рукояток, так как ручки бафуют не самые полезные параметры. Лазер тоже в топку, ибо перемещение в прицеле очень хорошее у пушки, и полить его лазером как-то не хочется. Итак, если залететь в боезапас, то самый удачный по бафам и нерфам модуль Это, конечно же, быстрый магазин Вандал Который немного режет скорость прицеливания, но взамен докидывает 7 патронов И дает охренительную скорость к перезарядке Кому не хватает 37 патронов, то можете взять схожий магазин Только с названием Сальву на 45 патронов Но я бы не стал Теперь переходим к прикладам И здесь, по моему мнению, самый интересный обвес устойчивый приклад бандит, который хорошо бафует сразу два полезных параметра для пистолет-пулемета. Да, есть и отрицательный момент с разбросом пуль от бедра, но это все, откровенно говоря, херня, ибо на супер ближней дистанции, когда вы будете вплотную к противнику, это не так уж и важно. Берите, не пожалеете. Переходим к подствольным планкам. И тут, я думаю, многие взяли переднюю рукоятку страйкер. Выбор хороший, ибо тут нет штрафов, которые могли бы как-то резать характеристику пушки. Можно, конечно же, взять Взять рукоятку, которая чуть-чуть бустит бег Но лучше все-таки остановиться на первом варианте Так как он поинтереснее и пополезнее Ну а вот теперь начинаются танцы с бубном, брата-братья Так как дальше пойдет субъектив Который я вам постараюсь хоть как-то разъяснить Но сначала важное объявление для тех, у кого закрыт магазин Сипи Прямо сейчас, ребята, из потрясающего сообщества ВКонтакте Помогут тебе зарядить валюту в удвоенном размере Да еще с скид также и боевой пропуск отправится к тебе, если ты напишешь Никити Петрову в личные сообщения. Я сам в этой группе Чили уже очень супер давно, потому что там публикуются актуальные новости и сливы про будущий сезон. Там есть ламповая беседы, месячный интерактив и, конечно же, конкурсы на боевые пропуска и валюту. Кстати, прямо сейчас такой конкурс уже идет в группе, и тебе обязательно нужно в нем принять участие, я уверен. Бог Рандомеза укажет именно на тебя. Ссылка в описании. Калиматор. Сколько бы я не пробовал играть со стандартным целиком, мне максимально некомфортно и от этого печально. Толком никого за затрекать не могу. Когда вот стреляешь по прямой траектории, то все супер хорошо. Но вот боковушки да и средней дистанции проигрываются как здрасте. Возможно, конечно, это только моя проблема. Напишите в комментариях, как у вас дела с этим. А лучше поиграйте без коллиматора и с ним. После чего уже делайте какие-то выводы. Ну а теперь переходим к самому сложному и сладенькому этому. Стволы. В первый раз у меня чуть голова не пыхнула от такого наличия модулей. Причем на первый взгляд нет какого-то явного обвеса фаворита, но это на первый взгляд. Я не буду сейчас супер какие-то вам цифры кидать, не буду какие-то параметры супер непонятные закидывать, рассказывать. Я вам вот что скажу. А, смотрите, тут есть такой параметр, как скорость полета пули. Он безусловно важен. Но есть еще и параметр интервал выстрелов. И он на некоторых модулях, которые здесь представлены, откровенно говоря, решает. К тому же, не забываем, что это пистолет-пулемет. Будем с ним играть преимущественно на ближней дистанции, поэтому забываем нахрен про эту скорость пули. И получается, у нас будут два актуальных варианта сборки. Первый, конечно же, через модуль усиленный ствол, а вот второй через удлиненный ствол. Если вы будете брать усиленный ствол, то неплохо выиграйте в метраже на средних дистанциях. К тому же, в паре с коллиматором можно будет нормально аимить по противнику и не забывать что темп стрельбы тоже чуть-чуть бафнется. Данный ствол режет, конечно, перемещение в прицеле, но и без этого у лапы очень хорошие стартовые характеристики этого параметра. Вот такая сборка. У меня получилась она максимально удобная и, в принципе, наверное, даже дефолтная. Она подойдет практически каждому игроку, независимо от того, во сколько пальцев вы играете и используете ли гироскоп. Опять же, я рекомендую оружие собрать под себя, но мне лично вот с таким набором понравилось играть. Новая пушка конечно же будет меты, но не будет им бой. По крайней мере пока что. Потому что все-таки ее сила в скорости передвижения. И если у тебя все в порядке с вот этими танцами, мансами, то тогда ты будешь королем на этой вечеринке. Ну и специально королям просмотра говорю, что если подписаться на данный киноканал, поставить кулакич и оставить комментарий со своим мнением о новом сезоне, то можно получить халявный боевой пропуск. Победителя выберу через бота рандомайза. Дополнительный материал к кстати, со второй сборкой для скилловых уже, ребятишек, я выложу у себя в телеграм-канале. Заодно там распишу тактику игры в отдельном посте, так что обязательно залетайте, смотрите. А это был Огнянский. Все только начинается.